Добрый день, с вами деловая полиграфия. Сегодня я покажу, как из программы Coral Draw экспортируется изображение в JPEG. Прежде всего, естественно, мы открываем само изображение. Сейчас это большое количество стендов информационных. Вот нам нужно сделать одну единственную картинку. Вот здесь вот видно. Вот это у нас основание снизу. Ну и здесь все это, это в данный момент разбираемо по элементам. Возвращаем. Выделяем все объекты. Далее после этого жмем на файл. Экспортировать. Здесь вот есть такие кнопки, как только выбранные и, или не показывает диалоговое окно. Ставим галочку только выбранные. Выбираем в списке «JPEG» И жмем экспортировать. Выплывает следующее окно. Здесь настройки картинки. Выбираем, соответственно, что нам нужно. Смик или RGB. RGB это э, более насыщенные цвета. Смик это четырехцветная палитра. Ну, выбираем RGB. Качество ставим, какое нам нужно. Допустим, 50%. И ждем, пока прогрузится картинка. Картинка прогрузилась, видим ее вес в левой части окна и жмем ОК, если нас все устраивает. Если что-то не устраивает по весу, можно подредактировать в настройках процентное соотношение с оригиналом. Жмем ОК и смотрим, мы сохраняли по умолчанию на рабочий стол. И смотрим на рабочем столе. Вот она. Плюс сборка прайс школы. Картинка сохранилась в JPEG. Все открывается. Все это было сделано в Coral CorelDRAW 19 версии 2017 -го года. Будут вопросы, задавайте. Обязательно отвечу. На этом все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал.